Где Ура! Лошадка! Лошадка опять пришла. Опять лошадку уже ночью. Ну как ночью? Лошадка! Нужно ночью. Эй! Чуть-чуть лошадка. И что это за милота? Утренняя добыча. Вчера попытка не удалась. Я потому что пшеницу, э, ведро, ну, торопился. Надо этот дверь, ладно, открою. А сейчас вот овес. У меня овса просто плава будет. Бывает же такое, да? Сзади не подходите. <Yin> А, ну, это я уже сделала. Какая-то аккуратненькая, подстриженная. А? Холёсе. Кто ты? Кобыла, нет? Кобыла! Хо -хо -хо. А, а весной тоже кобыла было? А там я не помню. Как я любил лошадей в армии, когда служил. Ой, какая любовь, любил, ну... А у меня вот ничего, ни оголовья, ничего нету, ну, вот, чтобы одеть, покататься. Вот, по всей видимости, естественно, она в это, ну, обученная. Холёсия, холёсия. Так, давай я закрою тут. Кормить. Немножко подержим. Покатимся. Ну, можно, можно просто объявление дать, что я вот... Уже сообщил, в а -а. э, там председателем, ну, там они разберутся такая красотка я сказал, коричневая лошадь но я так и не сказал, я говорю кило было я не видела по моему никаких пятнышек. не было она не беременна на кого похоже ну может быть ну, на начальных стадиях в вот, это а похоже вот у каластиков была ласточка и вот ну чем-то вот похоже в принципе она такая вот такая наверное и была а у нее на челке типа коса была заплетена или что я что-то не понял Чёвка такая, этот, или она просто а, такая? Просто это вот этот репей. репей. А. Шлялась где-то, убежала от кого-то, да? А, ну смотри, она какая ручная. Холёсе, <свят> холёсе. Ну, я так любила идея. Вон ребятишки теперь смотрят. <свят> Лошадку нашу смотрят. Ну. Ах, как я люблю такие носики мягкие. Да. Вот пришла, овца получила. А так, вы что бы ты там? Лежит на поле. <связать> <связать> Эх, не знаю, то ли сходить в это где-то поискать, одеть бы, поездить бы на ней. Зафыркала. Да, молодец. Так, Хороший. и что ты фыркаешь? Пускай, Нет? значит, короче, по ограде походит пока. Так, ну потрогаем. Хорошая лошадка. такая она правда приятная вот интересно даже живешь на деревне раз чик утром проснулся лошадь у тебя появилась тесняшка что ли морду свою тырнул и самое главное навоз лошадиный навоз да сейчас мы получим это на пост подняла удобрение да а, нет что-то в это потому что самый крутой говорят лошадиный навоз ну как умеешь ногу давать лапу сейчас посмотрим дай тихо тихо тихо дать Ой, молодец, какая она ногу умеет давать. Ой, какая, молодец, молодец. Какая она умная, все умеет. Ох-ох ох. Ладно ты не вороти. Мордашечку. Кушай. Водичка тут попьешь. Ну вот так вот что ж. Ладно, я там открою. Пусть я походим здесь. Пока, я сейчас покормлю, там, если что, найду эти оголовые, схожу, если найду это. Ну а нет, значит, да, нет, отпущу ее. Она все равно далеко не идет, она здесь вот ходит. Ей же пастись, надо кушать что-то все равно. Ну, хорошая, как-то не нравится. А? Хорошая лошадка. Лошадь очень умное животное. Да. Что? Да. Лошадку хотите посмотреть? Да. Да? да. да. Ну, сейчас папа придет, мы зайдем. Да, да, да, да, да. Вот еще зрители да, тоже еще. хотят посмотреть. Да. Давайте их загоним. А что? А что, пусть посмотрят на лошадь. Нет, нет. Да, пила лошадка. А мы, а мы можем туда прибывать, ничего. Ага. Ой, какая вкуснятина! Ой, лошадки, вкусняшка! Козы такие, ну что за животное тут? Доброе, аль худое. Лучше к своим хозяевам подойдем. Нет, малыш, она тебя убьет. малыш, сейчас с папой подойдешь. Курик. Так, лучше мы бочком, бочком. Мама, я хочу к тому, что ну, потихонечку. Можешь малыша за руку взять. У -у Идите за руку. Дохода. Ну вот просто. Главное сзади к ней не подходить. Она может легнуть. У нас всякие существа, а вон единорог ходит. Коза с одним врагом. У нас уже, у нас уже появился драгоценность. Ага, точно, кучка вон. Кучка. Всё, принимаем заказы. Сейчас ну, расфасуем по маленьким пакетикам, в город повезем. Да? Ну что, возьми малыша, поздоровайтесь. Пойдем. Поздоровкаемся. Скажем, здорово, лошадь. Это просто невероятное событие и, как это сказать, явление в нашей деревне. Да. Вот именно в данный момент. Это к тому, что мамонт пришел. И в тихий а с папой лошади, иди подходи. Такая без овса ты мне не шибка-то интересен. Интересно, она, наверное, такая была голодная, что прям к тебе-то пошла поначалу. А сейчас ты ей уже не сильно интересен. Ну, моя полета. Уши, когда прижимают, значит, что-то хочет сделать. Поэтому в вот этот момент как раз и не надо теперь. Ну, что-то боишься, видишь. Ну видишь, как бы много ребенок еще. Вот ну, Сейчас еще козы. Цветной такой. Ладно. Ну, коза-то черная, коза до кота. Да Вдруг она коз никогда не ведет. Может быть. Козы на нее с опаской что? смотрит, а она на них. А ну вот. что, хотя бы так посмотрели. ребяты. Да пойдем не бойся, что-то теперь тоже мы уже все свои как бы. Сейчас еще раз позвонил. Ага. Ну, там все сообщат, кому надо. Куда надо, приедут. Эти рогами бит лошадь. Шугается. Ну, Скажет, Вон ну они нырнули в, в тот загончик. Да, ноги ну какой. Не нашел ее ничего, поэтому ладно. Так просто посмотрим и все. А. Как лошадка говорит? Ну -ка, Даже пусть <сёпляк> ходит, пусть <сёпляк> ходит. А к лошади не подходи только, ладно? Угу. Мама, назад не надо. Мама, давай сюда и огнем. Малыш, иди к козам заходи. Козам? Да. Вот так. Стоп! Иди сюда. Палку брось. и смотри, что делает. А? берет не ломает забор. Левтиша, не ломай забор. Иди, где заходил. Иди, иди, палку. Иди, сюда. иди сюда. Подальше, ты что Орехи это зерно. На. Ладошку надо держать прямо, чтобы она если будет, чтобы не откусила руки. Ой, колючие такое! Скажет, кто это тут такие, да? Хорошая мои хорошие Запах такой, да не двигайся, она вот тоже сипуется. Стойте спокойно. Редкие движения нельзя делать. Да, помню, когда в армии были лошади в это, ну там своя лошадь чистишь там и сзади зайдешь и залезешь. И, то есть ну, самое главное, чтобы она видела тебя, что, что ты делаешь. Ирине, иди сюда, погладь лошадь. Руку давай свою, руку свою давай потихонечку. Не тихо на Она слишком высоко голову задрала. Сыпай, сыпай, сыпай, давай. -то она. Ну ладно, не морай руки иди. А ты так привыкнешь зерно-то потихонечку ты поплать хочешь? Потихонечку подойди. Не бойся, только все плавненько. Руку. Руку, руку плачь, плачь, плачь. Во -во -во. Все. Поймали только первую. <связывая> Папа, папиша, надо. Классик. Не ходи, Я, я. Тихо, стой, стой. Куда? Нельзя назад подходить. Уйди, вот сюда только можно. Потихонечку, пешочком. Ириней, клев, тихие уйди. А да. смотрит сзади, смотрит, такое, да? Вот какая радость Бог нам послал. ли надо этот тон контактный зоопарк Понятно, что лошадь это сейчас роскошь для нас, поэтому вот так тут вот временно на денечек. А почему убежала там она? Оторвалась, да убежала. Ну то есть у нас бы была лошадь, она бы могла взять бы и убежать, так получается. Отлично. Ну что, счастливый? Эй, друг. Такой вот. Как тебя зовут пластик? Извини, <смех> <Нет, нет, нет. смех> не, не бегай сильно. Ты не беги, малыш. Иди к козам, поиграй с ними. Да. <смех> Давай, залазь. Ним. Хорошо на улице? Нет. Лучше, чем дома сидеть. Ну, да. Пойдем, малыш, во дворе гулять. Папе работать надо, пойдем. Волась. Да, да. Да, да. К Евтихию иди. Давай. К ефтихию. Давай, вот так вот. Где Евтихию? Вот туда. Ну, давай. давай Ну все, пока. Будем ждать, пока тебя заберут. <с> а то не прокормишь. Ну, судя по зубам, она уже не молодая. Да? Угу. Mm. Ну, как бы так, не шибко старая, но и не молодая тоже. Когда сильнее еще старый, будет все губа такая висит. Вот так в спокойном состоянии. Но лошадь упитанная, молодцы, хорошо. Ну, видно, что подстрижена, то есть, ну, как говорится, чья Не паршивая. А весной меньше была какая-то, да? И шуганная. почему меньше? Не меньше, такая же может быть просто шуговатая. Так, ты давай мне эту, не тут ничего не делай. Не ломай, да. Что, съела все? Так, ну а это... Ну посмотрите, это чудо! Нам на память от нее. Это же удобрение. У нас ну, будет что, вот она такая съела? картошка. Сегодня мы прощаемся с лошадью. Лошадь поздоровалась и все, Да. Ты накатался? Нет, ты не это ну, а нет. ну давай следующий, давай следующий менять, Потом опять тебе Ну не знаю, сегодня дождь пошел. Держись, держись Ну-ка А да, тебе надо туда вот. ага. Я не вот эти беру, а на полежной дорога, которая как бы в не ехали? по возможно а у тебя с правой стороны а вот здесь ехали. покажется бригада там стоит. А Видите, смотри, она справа. Она не справа, она не, это между Вот и И если клетка ровная уже будет видеть, ты можешь перескочить вот на эту дорогу. И вот эта дорога, она будет идти прямо. И по ней идти, и мы тебя опять перехватим. Вот на или на этой дороге, или на этой тебя увидим. Перехватим. И нам потом даже тут на эту дорогу попадет от старой посадки уже уходить, вот так вот, с вот так вот, и придешь вот сюда, вот. У да, тебя телефон с собой? Да, да, да. У тебя есть? Телефон, да, да, телефон, да. И вот все, и вот здесь, вот этой да, стенке. Все, все я, ладно, здесь вот, расстояние между этими дорогами тоже клетка? Два километра, да. Два километра? Да, да две. Одна. одна? Одна? Они гоны два километра, да, да. где полтора, где два, ну, в общем, в пределах километра Вот. Они ровные, уже там когда ровные. У меня есть. Есть, а еще будет. Давай еще одну мне давай. Давай сюда. Потом будет о душе никогда не поздно. Я вообще Пакистан, Да? Я в тюрьме уверил, протестанты к нам приезжали. Так вот надо отключить Виктора Ивановича курить. Сейчас сборке поиграешь и закончишь курить. Слава Господу. Да, слава буду, так, ладно, ну что там в этом, не знаю, как мне интересно, седло Ну а что ты по стременам то сядешь и почувствуешь? А, все нормально по ногам. По ногам? Вот так вот. Ой. Ой. Какая слава я поезд. сейчас полечу. Да, да, вот не где будете? и Да, да, да. Благодарю. Благодарю. Благодарю. Благодарю. Благодарю. Благодарю. Давайте, да. Благодарю. Получается, когда в 2004 я с армии пришел, М -м. это сколько, 18 лет назад, я служил в президентском полку, почетно а -а -а. кавалерийский скот. Вот, мы на конях ездили. А -а -а, вот, да, я спрашиваю, да. есть у тебя коня вот наши переживания. Давай, Леша, куда ты? Если что, звони. Ну, спасибо вам за все. Дай бог вам. Спасибо вам. А он сейчас куда пошел, на линию? он там где посмотрит, где пересесть в а -а -а. эту сторону линии слушай, прям казак, казак Давай. ой, сильно он а -а -а -а -а. мечты сбываются мечты сбываются это это это давайте, с Богом Едем с лошадкой, слава богу Едем по осенним лесам Красиво все Лошадочка такая тут Впереди железная дорога И сзади Хвостик лошадки Давай, давай, лошадка, давай Далеко нам еще ехать, однако Ну ничего, с божьей помощью, да? Трясемся как следует. Мы хотели верхом покататься. Вот и пожалуйста.